конкурировать в этом материальном мире очень сложно и здесь такой вопрос который я в свое время задал себе он заключался в том что а как же нам обычным маленьким до да лысым конкурировать в этом мире сложном когда у нас за плечами ничего нет когда мы тоже хотим быть и знаменитыми и успешными и наверное здоровыми и так далее и пришла на ум идея такая но есть же такие люди которые ниоткуда да в князи ну и бывают же такие люди которым вот чертовски повезло я это назвал идеей духовной конкуренции или по-другому система везения человека система свою эзотерику я называю системой разработанной мной системой которая объясняет почему человеку везет и Вторую сторону этой эзотерики назвал управление хаосом или управление контролируемого хаоса. Ну и саму систему первой части, которая называется «Почему человеку везет?», я объясняю с позиции духовного роста. То есть человеку, который живет и который имеет какие-то элементы духовности, это первое желание которая создает надежду на то, что будет лучше. Это внутренний яростный такой огонь, который заставляет человека к чему-либо стремиться. Это даже концепция доброты. И одним словом, вот эти все элементы, когда человек может развивать свою духовность, могут помочь человеку быть более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 бесстрашным либо конкуренцию в духовном мире тогда он должен быть более добрым более заботливым более наверное, творческим ну и там все элементы которые связаны с духовностью можно ли эту информацию найти не думайте что я не хочу об этом говорить данную информацию очень легко найти на моем канале в youtube который называется андрей дуйко официальный канал вам для этого необходимо перейти на мой канал и набрать в поисковой системе андрей дуйко духовная конкуренция ли андрей духо как значение духовности для человека и вот посмотреть там полноценный вебинар я об этом очень много